Всем привет! Ани Лорак выступила в Одессе в клубе Итака. Она не давала концертов в Украине последние 7 лет. Несмотря на критику активистов перед концертом, само выступление прошло спокойно. Никаких провокаций не было. Ани Лорак собрала полный зал, несмотря на дороговизну билетов. На мероприятии стояла очередь фанатов. Лорак вышла на сцену и обратилась с речью к преданным фанатам. «Как долго мы ждали встречи с вами! Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди, мои зрители, только мои! Я никому вас не отдам, — сказала певица. Отметим, что на концерте прозвучали песни и на украинском языке. Расскажи мне мри в исполнении певицы. В свою очередь Ани Лорак разместила в Инстаграм фото из кремерки Полный зал – все билеты проданы. Вся Украина сегодня в Одессе. Как я счастлива провести этот вечер с вами. Мы готовы. Начинаем, написала она.